Оставайтесь в процессе веры, чтобы побеждать. Присоединяйтесь сегодня Кеннету Копланду и его гости Мэрилин Хики на передаче «Победоносный голос верующего», когда они будут говорить о том, как Слово Божье будет помогать вам жить сверхъестественной жизнью. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». И у нас сегодня на этой передаче есть для вас сюрприз. Давайте вместе поприветствуем... Нашу гостю, Мэрилин Хики. Спасибо. Спасибо. Я так рад, что ты сегодня здесь. И я тоже. Я тоже. О, когда Мэрилин прислала мне три главы своей новой книги, которая является ее автобиографией, Пока вы не одержите победу, это еще не конец. О, я начал их читать, и первым делом я написал ей СМС. Я спросил, а где остальное? Мне нужны остальные главы. Это просто что-то взрывное. И я хочу сказать следующее. Прежде чем мы пойдем дальше, смелость это... Одна из наиболее неправильно понимаемых тем в Новом Завете. И она очень важна для каждого, но особенно для тех, кто призван в публичное служение. И так многое из сверхъестественного зависит от смелости. И Мэрилин, одна из самых смелых людей, которых у меня была привилегия знать. И я знал некоторых достаточно смелых людей. Орл Робертс очень смелый человек, Каннет Хейген очень смелый человек. Но я не видел ни одного из них проповедующими исцеление в Египте. Я больше никого не видел, кто бы проповедовал исцеление в Пакистане. Слава Богу! Аминь! Кто бы ехал туда и просто проповедовал Иисуса? И это исцеление. Чудеса происходят там повсюду. И я замолчу, чтобы мы могли перейти к этой истории, но я в таком восторге от того, что Мэрилин здесь. Это Мэрилин Хики, и пока вы не одержите победу, это еще не конец. И Господь дал мне сегодня это местописание, и это наш золотой стих. Это человек, который был бесновавшимся, и Иисус моментально освободил его. В нем были тысячи бесов. Он был одержим одним мироправителем тьмы века сего, и целый легион бесов действовал в нем и через него. И он хотел пойти с Иисусом. Конечно же он хотел. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, Иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. Поэтому, моя дорогая Мэрилин, давай начнем. Это путешествие, да. пока вы не одержите победу, это еще не конец. Мне нравится это местописание. Потому что в действительности это является основной мыслью моей жизни. Поскольку, когда я захотела выйти на телевидение, мне сказали, «У вас не телевизионный материал, у вас никогда ничего не получится». Это была большая станция в Денвере. Но Господь сказал мне, что я должна была выйти на телевидение. И я сидела там и думала, «Так, Боже, это Твоя проблема, а не моя». И тогда один человек, и никто из них не был рожден свыше, но один человек сказал, что ж, я думаю, нам нужно ее попробовать. Думаю, она сможет оплачивать свои телевизионные счета. Сколько лет назад это было? Тех людей уже нет на телевидении, а да. я транслируюсь по всему миру. Да, это делает Иисус. это то, что оно делает. Аминь. Да. Что ж, просто начиная с Техаса, где ты родилась, и веди нас в этом удивительном путешествии. Что ж, я родилась в Далхарте, штат Техас. Ты знаешь, где это. Это небольшой городок. О, да, я родился в Любоке, поэтому мы жили по соседству. Твой городок был чуть побольше моего. Далхарт — это очень маленький городок. Если бы вы видели мою семью, мы жили в маленьком трехкомнатном домике, который построил мой папа. Понимаете? Прежде чем мы пойдем дальше, да. Мэрилин, позволь мне сказать следующее. Мэрилин. Я родился ближе к концу Великой Депрессии. Я родился в 1936 году. Она родилась в 1930 году. В 1931. В да. А это было начало Великой Депрессии. Поэтому они прошли через Великую Депрессию. И особенно в той части мира, чего многие люди не знают, и это имеет большое отношение ко всему этому. Там была не только Великая Депрессия, но не было дождей. В той части мира почти да. 10 лет не было дождей. Да. И это породило так называемый пыльный котел. Я помню это. Я был тогда совсем маленьким, и это было ужасно. Это было просто ужасно. Люди умирали во время этих пыльных бурь. Скот задыхался в них, и я хотел вам это сказать, чтобы вы просто представляли себе, когда родилась Мэрилин и в какой атмосфере она вошла в этот мир. Что ж, я думаю, родиться в Техасе – это замечательно. Понимаете? Я рада, что могу сказать, что я уроженка Техаса. Я думаю, да, ты тоже. Нам нравится да. Техас. Но я смотрю на этот процесс Божий. И я хочу сказать следующее. Такое впечатление, что в детстве у меня была жажда к Богу. Я не знаю почему. Понимаете, мы жили в маленьком городке. Когда мне было 11 лет, мы переехали в Пенсильванию. И я сказала, «Господь, я хочу быть там, где Ты. Ты в католической церкви. Ты в методистской церкви. Где Ты? Я хочу быть там, где Ты». И он сказал, «Я в Слове Божьем». О, слава Богу! И Кеннет, это направило всю мою жизнь. Я начала читать Библию. Вы понимаете, в теранние годы я действительно жаждала Слова Божьего. И когда мне было 16, я пригласила автора этого слова в свое сердце. Я родилась свыше. Моя семья не знала, что со мной делать. Мы ходили в либеральную методистскую церковь, потому что я хотела читать Библию. Я хотела ходить в церковь. И моя семья недоумевала, что с тобой происходит. И это было самое начало того, как Бог привлекал меня к себе. Я верю, что Он привлекает каждого. Библия говорит, благодать Божья, которая приносит спасение, явилась всем людям. Я не знаю, как Он это делает. Я просто знаю, как Он это сделал со мной. И я начал читать Библию в то время. Это начало менять мою жизнь. Итак, в то время я читала Библию. Моя семья ходила в достаточно либеральную церковь. Затем у моей мамы обнаружили опухоль в груди. Они были очень обеспокоены. Она смотрела по телевизору Орла Робертса. И я сказала ей, не делай этого, а он какой-то чудной. Но она все равно это сделала. И Орел Робертс сказал, прикоснитесь к телевизору, да. и вы будете исцелены. И та опухоль исчезла. О, слава Богу. И я хочу сказать следующее. Я думаю, если бы мы могли видеть этот процесс Божий, то вы бы никогда не были разочарованы, да. потому что вы видите, как Бог сделал это, как Он сделал то, как Он привел этого человека, как Он позволил определенным вещам произойти. Это действительно было чем-то достаточно серьезным. И я не считала, что это было правильно, но что я могла сказать? Да. Когда опухоль исчезла. Затем Орел Робертс проводил собрания в нашем городе, и мама поехала на них. И я говорила ей, не ходи туда, это что-то чудное. Разве теперь не смешно слышать эту историю моего отношения к Орелу Робертсу? Да. И она пошла туда. У нее была подруга, у которой вся рука была в бородавках. И она просто сидела на том служении, и эти бородавки исчезли. О, слава Богу. То есть я начала видеть, что Слово Божье является сверхъестественным. Оно работает там, где вы живете. Да. Вот чем оно мне так нравится. Да. Оно работает каждый день там, где вы живете. Это было где-то в 50-х годах. Да, это было. Да. да. Это было в начале. Нет, возможно, 48-й или 49-й да. год. Где-то в начале где -то его тогда служения. Да. Мама постоянно его смотрела. Я нет. Но я любила Библию. И я читала Библию, я там все подчеркивала. Она была у меня вся исписанная. И кто-то сказал, разве ты не понимаешь, что Библия святая? Я ответила, бумага не святая. И произошло то, что Библия начала читать меня. И мне это нравится, что он говорит, Бог, в 50-м псалме говорится, «Бог, ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость». Поэтому я всегда говорю людям, поднимите свою Библию, поднимите свой телефон, если ваша Библия в телефоне, потому что Бог хочет, чтобы вот это было вот здесь. Он хочет, чтобы истина была вот здесь. И вот что замечательно. Затем Он берет истину, которая там есть, и, как говорится, превращает ее там в мудрость. Поэтому все, что вы туда вкладываете, Бог готовится использовать. Мало истины, мало мудрости. Много истины, да. много мудрости. Вы согласны? Да. О, безусловно. Да. То есть получается, конечно, что я обратилась к Богу, но в действительности я мало что знала. Моя мама смотрела Орла Робертса, и я считала, что он какой-то чудной. У нее были друзья, которые действительно обращались к Богу и исполнялись духом. У моего папы случился нервный срыв. Его положили в психиатрическую лечебницу, и нам сказали, что он никогда оттуда не выйдет. К этому времени моя мама погрузилась в Слово Божье. Выбралась из своего отчаяния и исполнилась Духом Святым. И я помню, как мы с ней пошли к психиатру, и он сказал, «Ваш отец никогда отсюда не выйдет». И мама сказала, не пройдет и года, как он отсюда выйдет. И он вышел. Он вышел. Папа родился свыше и принял водное крещение. Поэтому, если бы мы могли наблюдать за этим процессом Божьим в нашей жизни и не просто прыгать туда-сюда, это процесс, не так ли? И мы находимся в постоянном процессе веры. Мы переходим от веры в веру. Мы переходим от силы в силу, от славы в славу. И вы не можете оставаться на одном месте. Да. Если вы не движетесь вперед, вы да. начинаете откатываться назад. Но если вы пребываете в Слове Божьем, то постоянный рост да, веры... ...начинает все изменять. Да. Да. И затем мы услышали Кеннета Хейгена... Он приехал в небольшую церковь в нашем городе. Мы незадолго до этого поженились. Где это было? В каком городе? Это было в Денвере. В Денвере. Я к тому времени да, вышла да. замуж. И мы пошли послушать его. Я не могла в это поверить. Я подумала, если Слово Божье работает таким образом для него, то оно будет работать так и для меня. Поэтому это действительно было больше, чем я могу сказать, процесс. Да. Это было начало его. И затем, конечно же, я слушала тебя, Чарльза Кепса, Джерри Савейла, других служителей. Они все были частью этого процесса. Но я никогда не думала, что я буду в служении. Я была просто школьной учительницей. Я преподавала испанский, французский, латынь, английский. И где-то через три года после того, как мы поженились, мой муж пришел домой, он был разочарован. И он плакал. «Из-за чего ты плачешь?» «У меня такое чувство, что мы подводим Бога». «Как же мы можем подводить Бога?» «Мы постоянно ходим в церковь, мы преподаем в воскресной школе, мы поем в хоре. Мы не подводим Бога?» Он сказал, «Да, но я чувствую, как будто я подвожу». И он начал поститься и молиться. И как-то вечером наш пастор сказал нам, «Знаете, Бог сказал мне сегодня, что Он призвал Валли и Мерлин в служение. И это действительно отозвалось у моего мужа. В то же самое время мы смотрели Орала Робертса. Мы ездили на собрание голоса исцеления. Мы видели Уильяма Брэнхэма, мы видели служение чудес, и мы понимали, что мы не будем счастливы без чудес и знамений. Это будет все не то. И безусловно, Слово Божье приносит проявление. Да. Поэтому, когда пастор это сказал, у меня была тетя в Далхарте, штат Техас. Она ходила в маленькую церковь Ассамблеи Божьей. И она сказала, я скажу моему пастору, что вы приедете и проведете собрание пробуждения. Мы совершенно не были к такому готовы. И тот пастор пригласил нас. Днем Валя постился и молился. Я подумала... У этих людей на протяжении нескольких лет никто не принимал спасения. Поэтому я шла от дома к дому, приглашала с собой женщин. У нас были люди, которые приняли спасение, потому что мы пошли и привели да, их. Аминь. Благодарение Богу, Марина. Для меня это было чем-то серьезным, пойти и привезти их. Поэтому у нас Поэтому были люди. в действительности это началось с тобой еще тогда. Еще тогда, да. Разве это не удивительно? Затем мы стали помощниками пастора Вамарила, штат Техас. Пастор Фостер пригласил нас. В то время это была огромная церковь. Там было 500 человек и два помощника пастора. Для Вали это было просто счастье. Он вел прославление. И нам сказали, у нас есть курс обучения для женатой молодежи. Понимаете, я была достаточно молодой. Мне было 26 или 27. И меня спросили, возможно, вам будет интересно преподавать на нем? Я подумала, я сама женатая молодежь, но в Техасе они женятся, едва да. успев родиться, они вступают в брак такими молодыми. И я взялась вести этот курс. Затем, Кеннет, я начала видеть, как Слово Божье будет работать. За несколько месяцев этот класс вырос до сотни человек. И что я делала? Я искала людей через энергетическую компанию. Потому что каждая новая семья, которая переезжала в Амарилла, должна была заключать с ними контракт. И они давали мне да. их имена. Я обзванивала всех по этому списку, и у меня были женщины, которые помогали мне. Поэтому наш класс рос. Вы спросите, как ты их привела? Мы пошли за да. ними. Со мной, с Богом, это всегда был процесс. Идите за ними. Они не будут просто так сами приходить. Вы должны да. пойти за ними. Да. И мы пробыли там два с половиной года, и Валя почувствовал, что нам следует вернуться в евангелизм. Поэтому мы вернулись в Денвер, у нас были соседи, которых мы привели ко Христу, и они сказали, мы только что потеряли нашего пастора, это была маленькая церковь, не могли бы вы нам помочь, пока мы не найдем кого-то другого? Это было 65 лет назад, Божье долголетие. Если бы вы мне тогда сказали, я бы подумала, что вы просто сошли с ума. И мы взяли ту церковь. Опять-таки, как вы приводите людей? Кто хочет прийти и слушать Вали и Мэрилин Хики? Да что они знают? Они даже в библейской школе не учились. Да еще в своем родном городе, понимаете? Никто не захочет прийти и слушать вас. Поэтому мы пошли за этими людьми. И что я сделала? И по сегодняшний день мне нравится это делать. Я начала домашнюю группу изучения Библии. У меня было семь женщин. На ней за чашкой кофе с печеньем мы изучали Библию. И они начали спасаться и исполняться Духом Святым. Вскоре у меня было более сотни домашних групп. Нет, у меня было их 22, это преувеличение. Их число выросло до 100. У меня было 22 домашние группы, на которых изучали Библию, и мне сказали, «У вас нет ничего для мужчин». Тогда мы начали пару домашних групп, которые проходили вечером. «Вы скажете, это звучит не так уж радостно». Но эти люди сказали мне, «Вам нужно выйти на радио». Но ну, у меня нет денег на радиопередачу. Сколько это стоит?» 5 долларов в день». «Пять дней в месяц» — это 25 долларов. Я пошла к моему мужу, и он сказал, «Ну что ж, ты им так нравишься, пусть они за это и платят». Это самое да. лучшее, что он когда-либо мог сказать. Поэтому я пошла к ним, и они платили за это. И вскоре эти группы по изучению Библии начали расти. И у меня была группа людей, которые спонсировали меня. И я уже была на всех этих радиостанциях. И я слушала тебя, я слушала Кеннета Хейгена, я знала, что вера работает. Да, аминь. Это что-то настолько сильное. Oh, да. эта вера работает. И после того, как я много проповедовала на радио, я начала выходить в эфир на канале TBN и учить на нем раз в неделю. Я не приезжала туда каждую неделю, я а приезжала раз в три недели и записывала эти передачи. Потом мне сказали, «Знаете, у нас на вас идет такой отклик, «Почему бы вам не начать ежедневные передачи? Разве да, Бог не замечательный?» Подумайте о том человеке, который сказал, что у меня да. никогда это не получится. Знаете, вы думаете о тех людях, которые говорят вам какие-то негативные вещи. Однажды один человек сказал мне, «В самом начале, когда мы были пасторами», из всех жен-пасторов, которых я знаю, вы самый большой пример неудачницы. Я спросила, почему? Он сказал, потому что вы не играете на пианино, вы не играете на органе, вы не ведете прославление, вы не ведете женский миссионерский совет. О, все, мой. что вы делаете, это смешные маленькие домашние группы да. по изучению Библии. Но процесс. И мне нравится говорить людям следующее. Мне это действительно нравится, потому что все думают, что вы начинаете вот отсюда. Нет, нет, нет. нет. Никогда. Вы начинаете с того, что являетесь верными. Говорите то, что говорит Слово Божье, и люди говорят вам, «ты не умеешь хорошо говорить, почему бы тебе просто не сесть на место?» Разные другие вещи. Но вы держитесь за то, что Он здесь говорит. И, Кеннет, я начинала из-за этого нервничать, потому что я думала... Люди говорили мне, «ты женщина, ты не должна проповедовать». И тем не менее, я чувствовала, что Бог призвал меня. Поэтому я сказала Господу, знаешь, я женщина. И Бог ответил, да, я знаю. Не думаю, что он был шокирован. И я сказала, я не понимаю, где я нахожусь в теле Христовом. Вы должны не забывать, что это было еще в то время... Женщины тогда еще не проповедовали, и Господь сказал, «Ты мост. Ты будешь проповедовать не только мужчинам и женщинам, ты будешь проповедовать нациям». Слава Богу, Мэрилин, и ты это делала. И ты узнаешь, что ты мост. Ты видел себя как мост, не так ли? Да. Ты являешься замечательным мостом для мира. Я была в 136 странах. Они знают тебя, они любят тебя понимаешь Maryland, no. так и есть если назвать твое имя они сразу же включаются серьезно я кладу руку на сердце и кладу руку на библию это правда слава богу и вот так я начала и вали пусть бог его благословит он всегда поддерживал меня знаете он всегда говорил у тебя отлично получается потому что он давал мне проповедовать через воскресенье. Но у меня было такое чувство неполноценности. Нет-нет, у тебя действительно хорошо получается. А я была такой робкой. Я уходила со служения чуть раньше, шла, садилась в машину и поднимала стекла, чтобы мне не нужно было ни с кем здороваться. О, да. да. И опять-таки, очень важно, чтобы мы оставались в этом процессе. Да, безусловно. Поэтому я питалась Словом Божьим. Я питалась разными учениями о вере. И затем, когда мне было 45, я сказала Богу, «Что ты хочешь, чтобы я делала?» Я не знаю, в чем состоит мое призвание. Мой муж, пастор, он знает. Я не знаю, кто я. Я призвана? Или я просто свали? Что мне делать? И именно тогда... Я постилась всего два дня. Я постилась и молилась, и Бог сказал, «Я призвал тебя охватить землю Словом Божьим». О, слава Богу, Мэрилин. И как вы да, это делаете? Наше время уже подошло к концу. Мы еще вернемся. Аминь, мы еще вернемся. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему уроку. Отец, большое тебе спасибо. Мы прославляем тебя и почитаем тебя сегодня. И мы взываем к могущественному, который живет в нас. К тому, кто больше тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Мы воздаем Тебе, Господь, хвалу и благодарение сегодня. И во имя Иисуса мы провозглашаем, что совершенная воля Божья будет исполняться сегодня на этой передаче. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте снова поприветствуем сегодня на нашей передаче Мэрилин Хики. Спасибо. Спасибо большое. Разве она не удивительная? Слава Богу. Мэрилин, я обратил внимание в наших тезисах на это место писания во 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда...» Только в этом случае. «Когда мы смотрим не на...» Видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно или временное и может измениться. А невидимое вечно. И обратите на это внимание в ваших тезисах. Если мы можем это видеть, мы можем это изменить. Мы можем это сделать. Да. Если да. мы можем это видеть, мы можем это изменить. Слава Богу. Да. Нашей верой да? и Словом без Божьим. без этого невозможно. Да. Если вы пытаетесь сделать это сами по себе, вы да. потерпите неудачу. И мы говорим о книге Мэрилин. Пока вы не одержите победу, это еще не конец. И я вспоминаю великого бейсболиста Йоги Бера. Да. До тех пор, пока это не конец, это да. не конец. И он говорил, если ты оказываешься на развилке дорог, то не пасуй перед ним. Да. Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что кажется невозможным, измените это. Да. И тебе сказали, что у тебя никогда не будет детей. Да, верно. Я хочу услышать эту историю. Я хочу знать. Я хочу знать, как Сьюзен пришла в этот мир. Сара. Сара. Моя извини. Сара. Да, Сара, извини. Что же, мы хотели иметь детей. И мы думали, что может через два-три года у нас родится ребенок, но этого не происходило. И затем мы молились, казалось, что ничего не происходит. На конференции «Голоса исцеления» выступал Уильям Бренхам. Расскажи немного об Уильяме нем. Брэнхэме, потому да. что большинство более да. молодого поколения да. ничего о нем не знает. Он определенно был пророком, но у него был самый необычный дар знания, который я когда-либо видела, такое как слово знание или слово мудрости. Мои тети с дядей приехали к нам из Делхарта на его собрание, потому что у них была внучка, которая никогда не ходила, и им сказали, что она никогда не будет ходить. Они приехали на эти собрания, там собралось пять тысяч и вышел Уильям Брэнхам, он был невысокого роста, не очень претенциозный, он просто стоял там, и он сказал, «Ангел Господень придет». Я подумала, «О, конечно». Просто я была полна сомнений, и вы могли почувствовать это, когда этот ангел пришел, и он посмотрел на аудиторию, он послужил разным людям. Он послужил моим дяде с тетей из Далхарта. И он сказал, вы никогда не говорили ему, что у вас за проблема. Это он говорил да. вам. И он сказал, у вас есть внучка, которая никогда не ходила. И когда вы вернетесь домой, она будет ходить. Что ж, мои дяди с тетей пришли в такой восторг. Они прыгнули в машину и помчались с Далхарт. Это 700 с лишним километров. И Джерри ходила. Слава да. Богу. И затем на том же самом собрании он вызвал меня и сказал, «Ты не отсюда. Ты из лесной местности, ты из Денвера, штат Колорадо». Это очень необычное переживание, которым я с вами здесь поделюсь, но это было как колесо, крутящееся в колесе. Я могла слышать это, это колесо крутилось. И это напугало меня. Я подумала, это присутствие Божье между нами. Если я войду в это, я умру». Он сказал мне, «Ты не отсюда, ты из лесной местности. Ты из Денвера, штат Колорадо. У тебя не могло быть детей. Возвращайся домой и прими своего ребенка». И это колесо в колесе вошло в мою ногу. О, oh, Мэрилин. Да. У меня действительно была сверхъестественная жизнь. И мы поехали домой, думая, в течение года у нас родится ребенок». Он не родился. Прошло 10 лет. Я пошла к врачу. Он сказал, «У вас не может быть детей. В вашем случае это невозможно». И спустя 10 лет в моем организме начались какие-то изменения. Я пошла к врачу, и он сказал, что же вы просто проходите через эти изменения. В вашем случае невозможно иметь детей. И я вернулась с этими изменениями домой, и это была Сара. Это была Сара. Маленькая Сара. Маленькая Сара. Да. Поэтому, понимаете, я считаю, что мы погружаемся в Слово Божье силою Духа Святого. И мы входим в сверхъестественную жизнь. Понимаете, я не какая-то знаменитость. Я родилась в Далхрате, штат Техас. Мы жили в маленьком трехкомнатном домике, который построил мой папа в пыльном котле. Я помню этот пыльный котел, все эти вещи. Но когда вы обращаетесь О, к Слову Божьему, меня. если вы будете ежедневно погружаться в Библию и позволять Библии погружаться в вас, у вас будет сверхъестественная жизнь. Я говорю вам ну, безусловно. это. Безусловно. Так и будет. Безусловно. Понимаете? И это... поднимает вопрос верности Божьей. Да, номер да. один. Верности Слова Божьего. И время само по себе не входит в это уравнение. Да, Но вы не можете сдаться. Да, не можете. Это важно. Вы не можете это сдаться. Важно. Вы не должны сдаваться. Как только у вас есть на этот да. счет Слово Божье, и как только оно было дано вам, вы никогда не сдаетесь. И мне все равно, что делает дьявол. Слава Богу, вы никогда да. не сдаетесь. Вы просто держитесь да. этого слова. И вы устаете и думаете, да когда это вообще произойдет? Закройте этому рот. Какая вам разница? Ну уже, вы должны быть строгими с собой. Если да. бы это было легко, все бы это делали. Да. Говорю вам, победа стоит любой цены, которую вам приходится платить. Да, да. Одна эта женщина со своей дочкой помогли так многое на этой земле изменить. Слава Богу. Мы не сдаемся до тех пор, пока не одерживаем да. победу. Но я думаю... И ты так хорошо об этом учишь, о том, чтобы каждый день, каждый день говорить Слово Божье. Иногда вы просыпаетесь и в духовном плане чувствуете себя какой-то да. мышкой, но вы говорите эти обетования. Я скажу вам, что я делаю. Я говорю каждое утро. Доброе утро, Отец. Доброе утро, Иисус. Доброе утро, Дух Святой. Это твоя возлюбленная, Мэрилин. Потому что в Новом Завете Он более да, 60 верно. раз называет меня возлюбленной. Затем я да, говорю это эти так обетования. Здорово. Покрывающий возникшие проблемы. И я делаю это и вечером. Ложась спать, я говорю, «Спокойной ночи, Отец! Спокойной ночи, Иисус! Спокойной ночи, Дух Святой! Это твоя возлюбленная Мэрилин. Спасибо тебе за да. сладкий сон». Да. Потому что да. я езжу по всему миру О, в да. сумасшедшие времена. И посмотрите, как я здорова. Мне 90 лет. Аллилуйя. И я делаю сейчас больше, чем в свои 40 с лишним. Что ж, вам нужно научиться. Вам нужно научиться засыпать верой. Да. Вам нужно научиться... Особенно, когда вы, да. как ты говоришь, ты ездишь по всему миру, ты постоянно находишься в разных местах. Знаете, я вспоминаю о том, как апостол Петр говорил о свете, сияющем в темном месте. И нужно совсем немного света, чтобы сориентировать вас. И мы переезжали из одной гостиницы в другую. И это была уже вторая гостиница, и в той гостинице туалет был вот здесь, oh, нет. а в этой гостинице он был oh, где-то в другом месте. Я встал и я просто налетел на стену. Я понятия не имел, где я находился, я начал осматриваться и тут я заметил небольшой свет, который пробивался из-под двери, ведущий в коридор. И я подумал, о да, это то, что делает Слово да. Божье. Оно будет ориентировать вас, оно будет возвращать вас туда, где вы. И вам все равно, какими уставшими вы себя считаете, или где, по-вашему, вы должны были бы быть, и вы не там. Это уже не важно. Это как здорово. только вы получили слово, вы так не верите здорово. ничему другому. Вы не говорите ничего другого. Вы просыпаетесь, да. говоря то, о чем сейчас говорила Мэрилин. Вы говорите это ложась спать. И как по-прежнему делаем да. мы с Глорией, буквально вчера вечером мы ложились спать, это смотря здорово. на телефоне проповедь брата Хейгена. Понимаете? Он находится на небе в славе с 2003 года, но по-прежнему учит нас, слава Богу. Чтобы когда мог подумать, что Хорошо. у нас будет полный телефон брата Хейгена, и Мэрилин, я хочу рассказать тебе кое-что смешное. И это касается как раз того послания, которое он проповедовал, да. и в той проповеди он рассказывал да. о том, как его взять бади, ушел на небо к Господу, и кто-то рассказывал мне об этом, но я никогда не слышал, как рассказывал об этом он. И я хотел это услышать. И я взял свой iPad и поставил его на небольшую подставку между мной и Глорией. И мы посмотрели все то служение. И когда служение уже заканчивалось, я наклонился к Глории, чтобы поцеловать ее и сказать спокойной ночи. И она сказала, не перед братом Хейгеном. О, Боже, это смешно. Это Глория, понимаете? Эй, и в этом смысл передач, на которых проповедуется Слово Божье. Полное погружение, да. полное погружение в эту книгу, полное погружение. Это здорово. Потому что вера приходит от слышания и слышания, и слышания, и слышания, и слышания. И Слово Божье должно выходить из ваших уст, и вам нужно слышать, как оно проповедуется, вам нужно жить им, слава Богу. И вы никогда не должны изменяться. Будьте как Иисус, вы не изменяетесь, слава Богу. Аминь. Если только Он не скажет вам что-то изменить. Аминь. Аминь. Аминь. Вы можете изменять какие-то вещи. Да, вы можете говорить горам. Кто был этим проповедником на радио, по-моему, это был доктор Вебер еще тогда, и он сказал, «Иисус на престоле, и молитва все изменяет». Да. Я никогда это не забуду, и это было еще до того, как я родился свыше, понимаете? Я да. никогда не забуду, как да. я услышал, как доктор Вебер сказал, да. «Иисус на престоле, и молитва все изменяет». Слава Богу. Я должна рассказать вам кое-что забавное. Знаете, я езжу в Пакистан, я езжу в другие страны, поэтому мне приходится адаптироваться к смене часовых поясов. Я должна выходить и проповедовать, возможно, миллиону человек. Иногда у нас да. на собраниях собирается миллион человек. И я не чувствую себя духовной. Я пытаюсь адаптироваться к смене часовых поясов. И я как-то раз сказала Господу, «Знаешь, у меня идет адаптация к смене часовых поясов. Я не чувствую себя духовной». Он ответил, «А у меня такого нет». О, это здорово. И мне это так помогло? Да. То есть вы учитесь жить в том, что говорит он, а не в том, что вы видите или что, или что, вы. что вы чувствуете. Да. Вы устали, но на Ближнем Востоке идет большое пробуждение. Большое пробуждение. Давай, Мэрилин, поговорим Особенно об этом. Особенно в Египте. Мне это так интересно. Особенно в Египте. Поэтому мы ездим в Египет. Мы ездим в другие районы и проводим служение исцеления, куда обычно не ездят. Иногда те районы считаются опасными. Я в действительности не думаю, что они опасны. Серьезно, я так не думаю. «И мы заселяемся в эту хорошую гостиницу в Каире, мы останавливаемся в хорошей гостинице, нам нужна чистая вода, чистая еда». И там были две девушки, которые заселяли нас, и они спросили, «Вы христианки?» Со мной была Ванда, моя помощница, и мы сказали, «Да». Они спросили, «Вы можете нам сказать, как спастись? Мы не хотим идти в ад». Да. Это я такое слышу? Да. И это то, что происходит на Ближнем Востоке, в больших масштабах. Вы не слышите об этом в выпусках новостей, но... Этого не произошло бы, если бы тебя там не было. Ты... Что ж, конечно, я была частью ты этого. Ты должна была быть там, где Бог да. хотел, чтобы да. ты была. Для тех женщин. Да? И я помню, как я была в Египте, когда мы с Вали просто ездили туда на экскурсию. Мы были там в отпуске. Он любил античность. И мы осматривали все эти памятники античности. И я сказала, знаешь, мне хотелось бы где-то здесь проповедовать. Он сказал, "Но ну, мы никого не знаем. Я сказала, что ж здесь есть англиканская церковь. Я пойду туда и спрошу. Мы отправились туда. И тот бедный парень сказал, «Да, вы можете проповедовать». И я вышла проповедовать. И я получила слово «знание» в отношении кого-то в той церкви. В том соборе сидело где-то 800-900 человек, и я обратилась к той женщине, Орфе. Сейчас она помощница президента. У меня с собой есть ее фотография. Мэрилин, разве это не божественное О, Господь, предназначение? Я знаю, я знаю. И он открыт. Новый президент достаточно открыт. И я не думаю, что вы можете поехать куда-нибудь в Египте и не провести там большое служение исцеления. Если вы повесите рекламу У нас будет служение исцеления, там соберется куча людей. Знаете, много лет назад. Еще до того, как брат да. Хейген ушел на небо, был один египетский генерал. У его жены был рак. И они спросили, не могли бы они привести ее в школу рака? Я этого не слышала. Они были в Талсане. Да. И брат Хейген сказал, скажу вам вот что, вместо того, чтобы привозить ее на школу исцеления, привезите ее на школу молитвы. И все студенты собрались там, вокруг нее. У нее был рак. Бог исцелил ее. И если я правильно помню, у нее была четвертая стадия рака. Так, подождите минутку, позвольте мне вернуться назад. Я упустил кое-что важное. Кто-то дал ей небольшую книгу брата Хейгена «Божье лекарство». Да. И она изучала, изучала и изучала ее. Она говорила по-английски, как и тот человек, который дал ей ту книгу. И она просто продолжала и продолжала изучать это. И потом она сказала, «Мне нужно поехать, мне нужно туда поехать». И он на своем самолете доставил ее в Талсу. Я имею в виду, что тот генерал все еще был мусульманином, но он сказал, я должен напечатать эти книги. Могу я получить разрешение на то, чтобы перевести их и напечатать? Их нужно распространять повсюду. Конечно, в конце концов, он спасся и исполнился Духа, но он сделал все это до того, как принял Иисуса как Господа, Именно. потому что его жена исцелилась. Понимаете, исцеление — это приглашение к обеду. так было. Это приглашение к обеду. Но сейчас, если вы поедете в Египет сегодня и скажете «Так, я буду проводить собрание на стадионе в Каире», люди придут. Они не знают вашего имени, но они выйдут вперед, чтобы исцелиться, и затем они примут Это спасение. Я знаю. Я думаю, что куда бы вы в Египте ни поехали, вы сможете провести там большое служение исцеления. Вы просто не сможете всех вместить. Там не будет хватать всем места. У нас было 20 тысяч человек. Зал был полностью забит, и мы уже не могли впускать еще больше людей, но они стояли снаружи, у нас все было занято. И во время наших собраний мы также проводили собрания для детей. Я имею в виду, что мы делали все, чтобы встряхнуть их. О, да. Когда вы там, вы делаете все, что вы можете. И я всегда оставляю литературу на их языке, потому что книги работают, пока вы спите. О, да? Они работают, пока Безусловно. вы спите. То да? же самое произошло в Пакистане. Не так Пакистан ли? очень для меня важен. Впервые я поехала в Пакистан в 1989 году. По-моему, я написала, я да. сказала вам, что я туда еду да. и попросила вас молиться. И мы молились. Наверное, вы подумали, да. И люди говорили, знаешь, они ненавидят женщин, они ненавидят христиан, они убьют тебя. Но Бог сказал мне туда ехать. Поэтому я поехала. Я связалась с некоторыми христианами, и они сказали, мы не хотим делать рекламу этих собраний, потому что нас убьют. И я подумала, я буду делать рекламу этих собраний. И я сказала, что ж, давайте помолимся об этом, прежде чем вы скажете мне «нет». И мы помолились. Я не часто вижу видение, но я увидела ангела, голова которого возвышалась над крышей гостиницы. Да. И они сказали, хорошо. Но, скорее всего, никто не придет. Потому что люди здесь не приходят, чтобы послушать женщин и христиан. Что ж, в первый вечер у нас было четыре тысячи человек, и люди исцелялись. К четвертому вечеру у нас собралось более 20 тысяч человек. Богу. Люди спасались, люди исцелялись. Один маленький мальчик не на тех собраниях, на других получил новый глаз. Знаешь, Кена, такое впечатление, как будто Бог наклоняется, О, чтобы совершать знаешь? определенные вещи. Да. Поэтому это зацепило меня. Понимаете? Мне пророчествовали озборные. Помнишь Дейзи и Тиэлла? О, безусловно. Я познакомилась с Дейзи. Я была на радио, и я просто встретилась с ней, и она сказала, ты будешь идти к лидерам наций, и ты будешь мировым евангелистом. И я подумала, я скажу вам, что я подумала. Дейзи просто сумасшедшая. Говорю вам, если Дейзи это сказала, это произойдет. Да. Да, да. И опять-таки, я хочу вдохновить людей. Это процесс. Вы не перепрыгиваете туда-сюда. Вы не впрыгнули в служение мирового нет, масштаба. Вы нет. начали нет. двигаться в этом процессе. Я помню, как вы начинали. Я говорила о маленьком домике. Мне было шесть недель от роду, когда мы уехали из Любака и поехали в Абилен. И мы были там в позапрошлом году. Мы проехали мимо и посмотрели на тот маленький домик. О, oh, боже мой, он был такой крошечный. Да. Понимаешь? Это был маленький четырехкомнатный да. дом. И я посмотрел на тот дом и подумал, неужели я когда-то жил в таком маленьком доме? Он был такой крошечный. Да. И потом из этого дома мы переехали в дом побольше, который находился в нескольких кварталах от него. Там было пять комнат. О, это был действительно да. красивый, хороший дом. Да, я знаю. Но вы начинаете с того уровня, да. на котором вы находитесь. Я сегодня смотрел передачи с Глорией и пастором Джорджем, когда занимался утром на беговой дорожке, и Глория продолжала повторять эту фразу. Вы должны начинать с того да. уровня, на котором вы находитесь. И когда мы с ней, наконец, послушались Бога, когда я, наконец, послушался Бога и поехал в университет Орла Робертса, мы жили в маленьком доме. Это был один из этих маленьких социальных домов рядом с речкой. Я знаю тот район, да. Все дома до моего дома должны были идти под снос. Помню, как я привез брата Робертса на служение для партнеров. Это было... Первое такое служение, на которое я его привез, и мне так захотелось стать с ним партнером, я приехал домой и сказал Глории, мы партнеры с Орелом Робертсом за 10 долларов в месяц. Она приуныла, она спросила, откуда мы вообще возьмем 10 долларов в месяц. Да. Я сказал, Глория, и я отпроповедовал ей то послание, и тогда она тоже пришла от этого в восторг. И наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Эй, Джереми! Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Давайте снова поприветствуем сегодня на нашей передаче Мэрилин Хикки. Слава Богу! Спасибо, спасибо. Знаешь, Мэрилин, я вспоминал, ты упоминала об этом да. прямо перед началом передачи, о том времени, когда мы вместе входили в попечительский совет да. университета Орла Роберса, и дважды в год мы там да. встречались. И эти встречи были одними из самых замечательных в моей согласна. жизни. абсолютно согласна. Просто замечательные. Да. Помню, когда я впервые приехал в университет Орла Робертса, и я был благословлен возможностью стать частью летной команды самолета брата Робертса. И для моего да. быстро соображающего ума дошло, что без меня... Он никуда не сможет полететь. Я подумал, ага, я совершенно не знал Писания, когда приехал туда, и я и сейчас не так много знаю, но я намного знаю намного больше, больше чем, чем знал тогда. В любом случае, я заметил тогда, и я услышал первую запись проповеди Кеннета Хейгена. Лишь несколько дней спустя, но я настолько зацепился за веру. Мне так этого хотелось. Я был просто поглощен моим желанием иметь это. И я заметил, что он использовал свою веру целенаправленно, и меня осенило. Он использует свою веру как механик, использует свой инструмент. Он не просто стреляет, но угад куда попало, как мы все когда-то делали, надеясь, что что-то досработает. Нет, он как механик, который подходит к своему ящику с инструментами, берет конкретный инструмент и использует его целенаправленно. Да. Это навсегда вдохновило меня. И я подумал, все, что мне нужно сейчас сделать, это узнать, как это получить. И прошло буквально несколько дней, меня пригласили в Форт-Ворт проповедовать в нашей домашней церкви. Это была церковь Храм Благодати. Мы приехали туда и остановились в доме моих родителей. И, конечно же, как только мы туда приехали, мама схватила Глорию, и они пошли, понимаете? Я спросил мама, у тебя есть какие-нибудь записи проповеди, которые можно было бы послушать? Да, посмотри, там около магнитофона. У нее был этот большой бобинный магнитофон, понимаете? Кеннет Хейген, на одной стороне с Богом вы можете получить да. билет в новую жизнь, и на другой стороне Откровение да. Павла. И за два с половиной часа я прослушал обе эти проповеди на той большой бобине. В итоге я отказался под кофейным столиком моей О, мамы. боже мой. У меня в кармане был мой новый завет, который я постоянно носил с собой. Я достал его, и вдруг я настолько погрузился в это, я подумал, весь ответ вот здесь. Все, что я должен делать, это вкладывать это в мои уста. Я могу это делать, я могу это делать. У меня есть вера, она во мне сейчас. Я с трудом мог устоять на месте. Я был в таком восторге от этого, и сегодня я от этого в таком же восторге, как я было согласна, тогда. Я согласна, я согласна. Да, слава Богу. Это что-то чудесное. Я хочу больше услышать о Пакистане. Что же, мне был интересен Пакистан, потому что когда я начала молиться за нации... У меня был огонь в сердце. Позволь мне да. немного тебя прервать, потому что я слышал, как ты да. рассказывала об этом, как ты стоишь перед картой и молишься за нации. В буквальном смысле слова молишься да. за страны. Ты не просто молишься за них, но они стоят у тебя перед да. глазами. Я думаю, это настолько важно. Это действительно впечатлило меня. Знаете. В течение года я выучила все страны мира. Я каждый день молилась за каждую страну. Боже мой. Это не была какая-то долгая молитва. Максимум она занимала у меня полтора часа. Я просто в молитве проходилась по ним. Но когда я проходилась по исламским странам, я останавливалась. Да. В моем сердце он как будто бы был огонь. Да, он загорался. И в наш город приехал один человек из Пакистана, христианский лидер, и он хотел, чтобы кто-то приехал и проповедовал в Пакистане. Я встретилась с ним, и он сказал, что ж, если вы скажете, что вы приедете, вы должны приехать, потому что большинство американцев отказываются. Я сказала, я приеду, я сделаю это. Мы договорились о времени. И я поехала туда, и встретилась с этими посторами, христианскими пасторами, которые действительно очень боялись. И тогда я сказала, я увидела в той комнате ангела, возвышающегося над тем зданием. Да, аминь. И я сказала, я верю, что Бог позаботится о нас, и я буду делать рекламу этих собраний. Поэтому я развесила везде, о боже, эти рекламные объявления, Конечно. я была на них с покрытой головой. Они красиво одеваются, я была на них с покрытой головой, и я говорила, приходите и будьте исцелены. И были люди, которые говорили мне, никто не придет, потому что вы женщина. Но в первый день у нас собралось четыре тысячи человек, и к последнему вечеру у нас было больше 20 тысяч. Поэтому, Кеннет, Пакистан в буквальном смысле слова заразил меня. И я подумала, если этих людей можно достичь исцелением, потому что я всегда учила о чудесах Иисуса, молилась за больных и приглашала людей принять да. спасение, всегда все это идет вместе. И я подумала, это может быть замечательная возможность для исцеления. И через два года я снова захотела туда нравится. поехать. И я получила за это порцию критики. Понимаете, ни со стороны моей семьи, ни со стороны Вали, такого никогда не было, но я вернулась туда, и масштабы были еще больше. У нас собиралось где-то 14-16 тысяч человек, затем я снова туда поехала, и у нас собралось более 100 тысяч человек, и это просто заразило О, меня. не могу себе представить. Максимальное количество людей, которое у нас собиралось, это более миллиона. И я бы сказала, что треть из них откликнулись на то, чтобы принять спасение. Исцеление — это звонок Исцеление. к обеду. Исцеление. И чудеса. Всегда. Исцеление всегда да. И чудеса, как, например, у одного маленького мальчика, который родился без глаза, появился глаз. Расскажи мне об этом. Некоторые чудеса, которые происходили, просто восхищают. Кеннет, мне нужна, я скажу так, общая вера. У некоторых людей есть вера для конкретных вещей. Там будет кто-то, у кого выбито плечо, или, по сути, я получаю такое водительство, только когда оказываюсь там. Но я провожу время в молитве и время в Слове Божьем. И те собрания, на которых у нас собралось больше миллиона людей, для меня это серьезное дело, собрать больше миллиона людей. Это пять акров земли. Да. Вы застилаете всю эту территорию ковровым покрытием, потому что люди сидят на земле, сидят близко друг к другу. И ты смотришь и видишь акры сидящих там людей, ты чувствуешь благоговение Божье. Я всегда проповедую о чудесах Иисуса, да. всегда делаю призыв к покаянию. И я делаю еще одну вещь. Хотите кое-что услышать? Да, я хочу. «Хорошо, как можно поддерживать с ними связь? Потому что вам не хотелось бы их потерять. Вы хотите помогать?» Поэтому я делаю следующее. Я говорю, «Возможно, у вас есть кто-то из членов семьи или кто-то еще, кто болен, и вы хотели бы, чтобы я завтра за них вечером помолилась. Мы соберем ваши молитвенные просьбы в корзину. Все этого хотят, и мы раздаем им карточки, которые они для этого заполняют». И в этой карточке они указывают свое имя и адрес. И все хотят написать на этих карточках свою молитвенную просьбу. Они приносят и бросают их в корзины. У вас целая корзина этих карточек. Затем они встают, и вы молитесь за все эти карточки. И я всегда выделяю один день, когда я просто служу христианам. Их может собраться 8-10 тысяч. И я просто провожу с ними целый день. А затем они поддерживают связь со всеми этими людьми. О, Боже мой. И они также выполняют Божий работу план, ашеров. Божий план. Да. Поэтому вы используете все, что можете. Я не пытаюсь сама поддерживать связь с теми людьми. У меня есть литература, но я не пытаюсь поддерживать с ними связь. Связь с теми людьми поддерживают уже те христиане, и они в восторге от этого. Конечно. И знаете, они давят на меня, чтобы я снова приезжала. Им не нужно слишком сильно на меня давить, чтобы я снова приехала. Но сейчас открывается Саудовская Аравия. Слава Богу, Мэрилин. Кеннет, CBS хочет приехать и провести эти собрания. Боже мой. Они проводили для меня одни собрания в Пакистане. Как раз те собрания, на которых собрался миллион человек. Я ты помнишь, помню. когда они да, проводили? Да, я помню, мы молились и соглашались. Да, верно, этого. ты прав. Да, Ты да. прав. Они их проводили. Сейчас они хотят провести еще одни в Саудовской Аравии. О, боже мой. И это будет чудо. И они позволяют мне это делать. Потому что человек, с которым я работаю, он убежденный христианин, Джей Б. Браун. Ты знаешь, кто это? Нет. Он спортивный комментатор. Он известный спортивный комментатор, афроамериканец. Он открыт для Бога, как никто другой, кого я знаю. Он очень приятный человек. И он является тем, кто ездит вместе со мной от CBS. И еще один человек с CBS. И он постоянно все снимает, все организовывает. И Бог такой замечательный. Он спросил, «Вы здесь, чтобы обращать мусульман?» По CBS это будет транслироваться по всему миру. И Бог так благ, я ответила, нет-нет, я здесь не для того, чтобы обращать их, я здесь, чтобы преобразовывать их. Слава Богу! Дух Святой, да. Дух Святой! О, да, да, слава Богу! Поэтому мы хотим вернуться и делать определенные вещи в Пакистане, но мне действительно хочется попасть и в Саудовскую Аравию, я думаю, это очень необходимо. И эти имамы, которым я нравлюсь, Кеннет, они называют меня «мамой». Слава Иногда Богу. действительно хорошо быть пожилой и быть женщиной. Это действительно хорошо, да. О, это драгоценно. Я считаю, что Ближний Восток действительно открывается. Потому что когда я вижу то, что происходит в Египте... Если вы проводите собрание исцеления в Египте, они приезжают отовсюду. Они приезжают отовсюду. Это удивительно. И знаете, иногда вы устаете, вы не чувствуете себя такими духовными, но важно да. не то, как вы себя чувствуете, да. важно, да, что безусловно. говорит Он. Это Слово да, Божье. Слово Божье остается неизменным, независимо от Я того, знаю, как вы себя чувствуете. Я это неизменно. Всегда. И их исцеляют не ваши чувства. Знаешь, несколько лет назад мы оказались в подобного рода ситуации. Наш самолет тогда не мог совершать прямой трансатлантический перелет. И мы были в двух или трех разных местах, и я был очень уставший. Я был практически обессилен, да. я был настолько готов возвращаться домой. И у меня спросили, вы были бы не против поехать здесь в одно место недалеко от границы? О. Мне не хотелось этого делать, но Господь сказал «Едь». И я сказал «Хорошо». Мы поехали в тот вечер на то собрание. Я был уже в полусне, понимаете? И в таком состоянии я просто сразу обращаюсь к Марка 11.23, потому что да. я могу проповедовать по Марка да. 11.23 да. и в полусне, понимаете? Я имею в виду, что это просто выходит да. из меня. И кроме того, это преимущественно то, о чем я призван проповедовать и учить. Я так и сделал. И, закончив, я подумал, ну, теперь мы можем вернуться в гостиницу. И нам сказали, мы приготовили небольшой ужин для вас с Глорией. Мы поехали туда, и было уже поздно. Я понятия не имел, сколько уже было времени. Мы были где-то в Швейцарии. И там собралось, я бы сказал, о, примерно столько же людей, сколько сейчас здесь. 15-20 человек. Мы сидели в небольшом зале в гостинице очень мило и к этому времени было уже где-то пол первого они поздно ужинают и тот человек сказал брат Копланд, прежде чем мы разойдемся может у вас есть для нас слово я открыл рот чтобы сказать нет и не смог и суть в следующем. Мозг не имеет к этому никакого отношения, и ваши физические да. чувства не имеют к этому никакого отношения. И я открыл свои уста и начал пророчествовать. И я начал говорить о каких-то национальных вещах и о понимании каких-то разных вещей. И те люди были все во внимании. И когда мы закончили, тот человек спросил, «Вам кто-нибудь рассказывал о том, что мы делаем?» Я ответил, «Нет». «Вы даже не знаете, кто мы?» Я ответил, «Нет, я знаю только то, что вот этот брат пригласил меня поехать сюда и проповедовать у вас, что я и сделал». И тот человек сказал, «Мы работаем над тем, чтобы...» Как он это сказал, Господь? Он использовал для этого какое-то слово. Но в любом случае, он сказал, мы в процессе изменения этой нации, причем на уровне управления ею. И я слушал его, и он сказал, вы попали прямо в точку, вы сказали это. Вы попали прямо в точку, и Мэририн, они это сделали. Серьезно? И они делали это посредством молитвы и ходатайства. И у них получилось. И часть из них, если я правильно помню, один или двое из них вошли в правительство. Конечно же, это было да. много лет назад. Понимаешь, Кеннет, это то, что я хочу сказать людям. Вы можете менять новости, потому что люди жалуются на новости. Им не нравится то решение, им не нравится это. Замолчите. Меняйте эти новости. Да. Я верю, что Бог призвал вас быть тем, кто меняет новости. Да. И я, я верю, верю что мы все к этому призваны, я поэтому это. я указываю пальцем на вас. Это вы. Да, и вы можете использовать выпуски новостей, если можете держать себя в руках. Пусть они просто информируют вас о чем-то. Мне нужно говорить этому. Мне нужно разбираться с этим. Поэтому где-то полтора часа, каждое утро, когда я молюсь за моих партнеров, и я не молюсь первым делом за моих партнеров, первым делом я молюсь по второй главе первого Тимофею. Прежде всего, да. прошу совершать молитвы за всех человеков, за да. царей и за всех начальствующих и так далее. И когда вы начинаете в этом двигаться, и для меня это особенно сложно, потому что я люблю свою страну. Но когда вы начинаете молиться, и вы выделяете это время, вы должны делать это каждый день. Безусловно. Вы должны делать это каждый день. Это должно стать частью да. вашего образа жизни. И если вы слишком заняты, тогда вы слишком заняты. И я занятой человек, но я встаю в 5.45. И делаешь я это. Я выхожу на веранду. Да. Мне не нравится быть внутри. Глория говорит, что с возрастом я все больше и больше становлюсь индейцем. Понятно. Мне совершенно не нравится находиться в помещении. Да. Я выхожу на веранду. В зимнее время я использую обогреватели. Понимаете? Ты молодец. И в нашем небольшом домике в стимбоуте у меня на веранде стоят обогреватели. В любом случае, суть в следующем. Есть две вещи, которые я должен делать каждый день. Я должен молиться во имя Иисуса и я должен молиться за мою страну. Я должен просить мира и Иерусалима. Да. Я должен молиться за моего президента и вице-президента. И затем я должен молиться за всех моих партнеров Конечно. по всему миру. И я молюсь за страны и за нации. И у нас есть сотрудники по всему миру. И я молюсь за все это. Это с легкостью занимает да. часа полтора. Да. Каждый день. А затем меня ждет беговая дорожка. Но это, это нужно... Делать. Да, да. Мне поручено... Да. Либо дожить до пришествия да. Иисуса, либо до 120 лет, и тогда только уйти. Бог попросил меня это сделать, я должен это сделать. И ты, Мэрилин, являешься тем, кто вдохновляет меня. Я могу это сделать. Слава Богу, аллилуйя. Я не нацеливала себя на 120 лет. А вот мой зять нацелил меня на это. Он всегда говорит, вы доживете за тебя. Да, за меня. Вы доживете до 120, и я говорю, замолчи. Что ж, понимаете, я не так быстро пришел к этому решению. Глория начала говорить об этом на школе исцеления, особенно опираясь на то, что в расширенном переводе Библии написано в сноске к 89-му псалму, а затем говорить о бытие 6.3, и оно просто начало возрастать, возрастать и возрастать, и вдруг, как я это называю, для вас это как будто вывели на широкий экран. Я начал видеть, что у меня не было права определять, что является долгой жизнью. Это уже было сказано, самим Богом. Боже мой, лучше бы ты мне этого не говорил. Я сказал «я», не ты. Хорошо. Не Мэрилин, Кеннет. Потому что Господь просто продолжал и продолжал говорить мне об этом. И затем, Мэрилин, я увидел, что все законы, касающиеся питания, основаны на этом. Долготою дни насыщу тебя и явлю тебе спасение мое». Оно основано на этом, да. потому что это сказано буквально в шестой главе Бытия. Да. В любом случае... Вы не сдаетесь. Вы никогда не сдаетесь. Да. Это важный ключ. Да. Пока вы не одержите победу, это еще не это конец. Это название твоей книги. Слава Это Богу. название моей книги. И наше время подошло к концу. Хорошо. Завтра мы с этого и начнем. Эй, Джереми! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд, а это Мэрилин Хики. И я рад, что она здесь, и я рад, что вы здесь. Поехали. Поехали. Давай. Мы говорили, у нас не я так знаю. много времени, чтобы сделать все то, что мы да. хотим сделать. Я хочу прочитать это местописание Мэрилин да. Хики. Я помню, еще в самом начале. В то время наше собрание... Длились по две 3 недели. Да. Мы вернулись домой, и у меня в офисе... У меня не было офиса. Мой папа помогал мне в своем офисе. Я зашел туда, и он протянул мне... Многие из вас, кто помоложе, не знают, что это такое, но это была небольшая полоска бумаги, которую выдавал да. калькулятор. Полоска бумаги, да. которую распечатывал калькулятор 5000 долларов и это была сумма задолженности и он протянул ее мне я зашел в его офис развернул его стул опустился на колени и положил библию на его стул я обратился к этому месту писания «И в тот день вы не попросите Меня ни о чем». Истина, истина. Итак, тут дважды повторяется Это истина. Это означает «послушайте». Истина, истина, говорю вам. «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». И тогда я обратился к расширенному переводу Библии. «Все, чего не попросите и будете верить...» Что? Нет. «Все, чего не попросите во имя Мое...» Это будет даровано вам. Да. Я подумал, мне нужен этот небесный дар. Грант в размере 5000 долларов. И затем я открыл марка 11, 23 и 24. Слава Богу. Я верю, что это даровано мне. Я верю, что получаю это. Оно мое. Эти 5000 долларов просто приходят сюда. Я подумал, это не требует каких-то больших усилий. Слава Богу. Это самое легкое, да. что я когда-либо видел. И я сказал, Глория, мы можем брать это и соглашаться на основании этого местописания, и мы сможем делать все, что Бог призывает нас делать. Да. И мы так и делали. Да. Аминь. И я хочу, чтобы ты рассказала о том, как ты просила Бога дать тебе Китай и Возила Библии в Китай. Мне особенно это интересно. Потому что я был там, и я хочу... Когда это было? Когда ты туда ездила? Первый раз я поехала туда, Боже, наверное, где-то в 80-х. Где-то в 88-м или 89-м году. там да. в 80-х. Мне был так интересен Китай, Потому что, когда я молилась за Китай, у меня в сердце просто горел огонь. Да. И я познакомилась с одним человеком, который возил Библии из Гонконга в Китай. Я начала помогать ему с Библиями. А затем я захотела поехать в подпольную церковь. Да. «Вы должны понимать, что там коммунизм, установленный Мао Цзэдуном. И тот человек сказал мне, «Я могу помочь вам попасть туда, но вы понимаете, это не будет какое-то комфортное место». Я поехала в одну провинцию, меня провезли туда нелегально. Я носила платок, потому что там было много русских, поэтому мне нужно было закрывать свои волосы и быть похожей на русскую. Я зашла в тот дом, Туда приехало 150 пасторов, чтобы быть наставленными в Слове Божьем. Кеннет, они плюют на пол. Понимаешь, некоторые люди думают, что это такое приятное времяпрепровождение. Нет, нет. Это не Риц Карлтон. Они плюют на пол, понимаете? Затем в дом кто-то пришел, чтобы снять там показания счетчика, и они не хотели, чтобы нас увидели. С нами был наш помощник пастора, и я сказала, ложитесь на пол. Кто захочет ложиться на такой пол, они сморкаются на пол, плюют на пол, но что остается делать? Вы ложитесь, вы ложитесь на, пол. на пол. Это то, что вы делаете. Да, и они нас не поймали. Но это было одно из наиболее уникальных переживаний в моей жизни, потому что одна женщина только-только вышла из тюрьмы, и ее лицо светилось, как у Моисея. Ее посадили в тюрьму за то, что она раздавала христианскую литературу, молилась с людьми. Ее посадили в тюрьму. Они пытались вызвать у нее шок, но ничего не получилось. Затем они пытались морить ее голодом, но она набирала вес. И она завоевала всю эту тюрьму О, для Христа. Богу. У меня есть фотографии. И Мэрилин, людям нужно понимать следующее. Они считают за честь сесть в тюрьму. Да. Они не считают это каким-то да. поступком. И для них это просто возможность, как говорила Мэрилин, возможность проповедовать, возможность совершать чудеса. И те люди, с которыми были мы, тот человек, который был ответственен за то, чтобы привести нас туда, вскоре после того, как мы там побывали, он попал в тюрьму. И он выиграл в суде апелляцию, но его продолжали держать в тюрьме. Он снова выиграл свою апелляцию, но его продолжали держать в тюрьме. Он снова выиграл свою апелляцию, но его продолжали держать в тюрьме. Ему было все равно. Он просто продолжал проповедовать. И в конце концов они просто поняли, нам нужно от него избавиться. Потому что он всех в тюрьме приводит да. к спасению. И он позвонил мне. Я так и не узнал, как его зовут. Они берут себе библейские имена, чтобы люди не знали, кто они. И он позвонил мне. И сказал, брат Копланд, это Иоанн. Я сказал, Иоанн, как замечательно слышать твой голос. Где ты сейчас? Он ответил, я в Далласе. Я учусь в Институте Христос для народов. Как замечательно. Эти люди верят Богу. Говорю вам, вы просто показываете им что-то в Библии, и они берут это. Аллилуйя. Мы переправили туда тысячи и тысячи Библий, потому что у них не было Библии. Да. Они вырывали страницы и переписывали их от руки, чтобы у них была какая-то часть Библии. Это просто зажигало меня. И я верю, что сейчас в Китае идет одно из величайших пробуждений. Вероятно, это все подпольно, я не знаю. Я думаю, в церкви трех автономий, которая одобрена правительством, там есть христиане, вне всяких сомнений. Это рожденные свыше христиане. Там также есть исполненные духа христиане. Я не знаю, как сейчас к ним относятся правительство, но я говорю людям, молитесь за Китай, молитесь за Индию, потому что это самые большие страны в мире. Да. Вы понимаете? Да. Поэтому молитесь за них, поскольку... Если хотите, чтобы большинство людей спаслось, принесите пробуждение Безусловно. в самую большую страну. Но я люблю Китай. Я была в Китае, наверное, 29 о. раз. Я люблю Китай. Да, слава Богу. Я говорила тебе, что я внутри китаянка. Да. Да. Мы с этого начали, и я снова думаю о том, что с Богом это процесс, понимаете? Вы начинаете молиться за нации. Я научилась этому у Фреда и вскоре Бог начинает посылать вас в одну из них. Вскоре Он начинает использовать вас в одной из них. И в финансовом плане все это идет вместе. Я должна рассказать вам кое-что забавное. Когда я в первый раз ехала в Пакистан, мне не хватало 30 тысяч долларов. И я остановилась в Индонезии. Меня пригласили проповедовать там, проповедовать в церкви. Я никому ничего не говорила. Я уже собиралась уезжать. На следующий день меня должны были везти в аэропорт, чтобы я летела в Пакистан. Мне не хватало 30 тысяч долларов. И вот я сижу в холле гостиницы, жду, когда за мной заедут. И там был один бизнесмен, он был китаец, но говорил по-английски. Он спросил у меня, куда вы направляетесь? Я ответила, я лечу в Пакистан. Я буду проводить собрание исцеления. Он посмотрел на меня. Не забывайте, я не знала этого человека. Он спросил, у вас хватает денег? Я подумала, я не знаю этого человека, но я сказала, ну мне не хватает 30 тысяч. Что ж, сказал он, теперь хватает, он открыл свой портфель и дал мне 30 тысяч долларов. Слава Богу, Бог может да. сделать все в последнюю минуту. Да. Иногда это пугает, да. иногда он делает это в последнюю Вы знаете, минуту. Пару дней назад Глория читала мне кое-что из той книги, которую мы издали о жизни Джона Лейка. И это то, что они переживали тогда, когда не было да. таких средств связи, которые есть у нас сейчас. Но если Бог сказал «Езжай», ты просто едешь, и ты стоишь там на причале, не имея достаточно денег, чтобы попасть в ту страну. И кто-то подходит и дает тебе эти деньги. Я знаю. Но вы не говорите, что ж, как только у меня будут деньги, я поеду. Так вы все потеряете. Оно так не работает, Мэрилин. Да, но ваша вера, она настолько драгоценна. Здесь говорится о драгоценной вере. Поэтому вы вспоминаете все, что он делал да. тогда. И здесь он сделал это, там он обеспечил это, он открыл там эту дверь. И вы радуетесь тому, что он сделал, что он будет делать сейчас. Я хочу рассказать вам о Пакистане. Они ведут себя со мной там некрасиво, когда я прихожу за визой. Я должна была получить визу, потому что я должна была улетать в воскресенье. И в пятницу мне ее не дали. У меня были люди, которые пришли туда заранее, чтобы получить визу. Ну, мы ее получим, мы ее получим, но они ее не получили. И вот уже суббота, мне нужно улетать, а консульство закрыто. И они звонят в 2.30 и говорят, мы откроемся и дадим вам визу. Понимаете? Я имею в виду, неужели мы всегда должны делать все в последнюю минуту? И большинство моих виз в эти действительно серьезные страны выдавались в последнюю Разве минуту. Разве это не что-то? Да. У нас был похожего рода опыт. Ты тоже с этим сталкивался, ты понимаешь. Оно было не так серьезно, как в тех странах Ближнего Востока, но что касается стран Южной Америки, да, да. вы сталкиваетесь с чем-то подобным. Поэтому все подобного рода вещи... Опять-таки, если вы собираетесь что-то делать, вам придется ходить верой. Но я узнала это из личного опыта. Вы переходите от, от веры в веру. в веру, от веры да. в веру. Есть некоторые страны, за которые я молюсь, в которых я пока ничего не могла делать, например, Иран. Там мусульмане-шииты. И они просто говорят, нет, вы не будете это делать. Но да. я буду. Прежде чем я умру, я проведу собрание исцеления в Иране с имамом. Аминь. Слава Богу! Да. Я верю. Почему в нет? Я Если мы не верим о такого рода вещах, мы никогда их не получим. Да. Знаете, это снова напоминает мне Орала Робертса. Да. Могло быть недостаточно денег. И поскольку Орал действовал так же, как действовали мы, я имею в виду, что деньги просто приходили через его служение. Понимаете? Они просто текли через него. И Господь начал говорить ему о том, чтобы строить здание. Он никогда не ждал, когда у него будут на это деньги. Он рыл котлован. Да. Хватает денег на большой котлован, роем большой котлован. Да. Если не хватает денег на большой котлован, роем маленький котлован. Начинайте с чего-то. помню, Мэрилин, мы ехали на наше собрание в Оклахома-Сити. Я вел машину, и, как вы знаете, он никогда ни с кем до собрания не разговаривал. Я знаю. В машине было очень тихо, мы просто ехали, и я никогда не мог читать в машине. Мне хотелось смотреть на то, что было снаружи. Он да. садился в машину и делал так. Да. Я имею в виду сразу же. И тут вдруг он сказал, Кеннет, я аж вот так подпрыгнул. Он сказал, «Люди всегда будут говорить тебе, что ты не можешь этого сделать. Узнай волю Божью, и затем больше не советуйся с плотью и кровью, и любой ценой выполни свою работу». Затем он поднял свою Библию и продолжил читать. Я подумал, первое, второе, третье, я должен, я это, должен запомнить. это запомнить. Как только да. мы приехали на место, я записал это. Да. Но в этом ключ. Вы обращаетесь к Слову Божьему, и вы молитесь, и вы ищете Бога, и вы начинаете узнавать, «Я должен ехать туда, я должен ехать в Пакистан». И вы не вскакиваете и не делаете что-то смелое, не зная этого. Вы этого не делаете, и вы не идете и не спрашиваете у людей, Нужно ли вам ехать в Пакистан? Они все вам скажут, конечно да. же, нет, вас там убьют. Но когда вы узнаете, что это воля да, Божья, слава Богу. тогда они не смогут вас убить. И если вас все-таки убьют, то вы мученик. Поэтому какая это то, вам разница? я говорю Господу. И именно тогда вы вырываете этот котлован, потому что у вас есть Слово Бога да. на этот счет. Тогда вы любой ценой да. это делаете. Слава да, Богу. верно. Если вы будете ходить тем, что вы видите, вы будете давать этому отбой. Если вы будете ходить, руководствуясь временем, как было у меня в случае с Сарой, я забеременела да. только, когда мне было 30 с лишним. И все врачи говорили, что я не могу иметь детей. Поэтому, если вы будете руководствоваться этим, это не произойдет. Да, этого никогда не произойдет. Да. Вы просто ходите в вере. И я думаю... Страх — это враг. Да. Страх — это враг. Да. Он большой враг. Я думаю сейчас о твоей ситуации... И обычная женщина сказала бы, «Мое время уже на исходе, но, полагаю, это не было волей Божьей. Похоже, что ж, вам это будет чего-то да. стоить». Да. Сара так бы и не родилась. Вы не сдаетесь, да, когда вы знаете волю Божьей. именно. И будьте внимательны, кого вы слушаете. Вам нужно вращаться среди людей веры. О, да. Знаете, есть люди, к которым я могу прийти и сказать я верю о том, что мне надо поехать в эту страну. Я верю, у них там столько людей. И они будут верить, но есть люди, которые скажут, ты становишься уже слишком старой для того, чтобы куда-то ездить. В чем твоя проблема? У меня спрашивают, когда ты уже выйдешь на пенсию? Я говорю, я уже на пенсии. Что ты имеешь в виду? Ты постоянно куда-то ездишь. Я говорю, быть на пенсии, это значит делать то, что тебе нравится. Да, верно. Делайте то, что вам ты нравится. Я вышла на пенсию много лет назад. Именно, именно. О, да. Поэтому я считаю, что проповедь Евангелия нациям и все, что связано с верой, это был процесс. Я не перепрыгнула с одного большого места на другое большое место. Потребовалось время, чтобы предпринимать один маленький шаг да. за другим. И теперь с телевидением и социальными сетями у нас есть много других путей, как мы можем достигать людей в этом мире. Да, верно. Поэтому мы постоянно ищем новые пути, как достигать людей потому что Бог любит людей да и опять-таки я думаю как одержать победу вы не сдаетесь благодарение Богу которое всегда всегда пока я не одержу всегда. победу это еще не конец да, да. я еще не одержала победу поэтому я ее одержу слава Богу да Аллилуйя Поэтому, когда мы смотрим сейчас на этот мир и на те возможности, которые у нас сейчас есть, чтобы достигать людей, я хочу вернуться кое к чему, что было в Венгрии. Хорошо? Потому что люди могут сказать, «О, но вы ничего не делаете в Европе». Нет, я делаю. Я вспоминаю, это было много лет назад. Сара была еще маленькой, ей было пять или шесть лет. Один человек прислал мне письмо. Я его не знала. Джош Моэ. И он спрашивал, «Если я могу организовать для вас в Венгрии возможность преподавать Библию, учить людей, читая Библию, видеть Иисуса, вы приедете?» Я не знала этого человека, и я не так много куда-то ездила. Поэтому я помолилась об этом. И я почувствовала, как Бог сказал «да». Поэтому я ответила «да, я приеду». И он сказал, «Я должен связаться с теми пасторами, они живут в прикоммунистическом режиме». И потом он написал мне, они сказали нет, они не хотят, чтобы вы приезжали. Тогда я сказала, что ж, спросите у них еще раз, потому что я по-прежнему чувствую водительство приехать туда. Понимаете, вера упрямая. И он сказал тем пасторам, она просит вас еще раз помолиться об этом. Они ответили, хорошо. Они снова помолились об этом и сказали, хорошо, она может приехать. И я приехала. Это было еще при коммунизме. И собралось 700 человек. Слава Богу. Многие собравшихся там спаслись и исполнились Духа Святого. Да. Послушайте, сейчас у них в церкви 180 тысяч человек. Слава Богу, Одна да. из самых больших церквей в мире. Да. Но посмотрите на этот процесс. Если бы они пригласили меня, когда у них было 180 тысяч человек, то я бы подумала, замечательно. Но вы должны думать, замечательно, когда их всего 700. Просто потому, что у вас есть возможность поехать Именно. туда. Вот, когда приходит Именно. этот восторг. И когда вы видите, как люди спасаются, и, конечно же, они стали настоящими, хорошими и друзьями. И ты всегда рискуешь заработать себе репутацию настырной женщины. Я такой. Я такая. Я в этом не сомневаюсь. Когда ты знаешь? Да. Когда ты знаешь? Да. Это не настырность. Ты просто не ты принимаешь. Знаешь, хочет, нет, ты знаешь, что Бог что Это нет. Когда тебе что-то поручено. Да. И в нашем с тобой деле. Когда нам что-то поручено, это мандат. Да. Это здорово. Мне ты это нравится. Ты должен это сделать. Да. И мне все равно, кто считает меня настырным. Я буду улыбаться и буду любезным в этом плане, но я не сдамся до тех пор, пока не да, окажусь то там. то же самое. И если вы так делаете и не получаете результаты, тогда вы настырны. Вы просто упрямый старик, который хочет делать все по-своему. Но когда вы знаете, что вы призваны делать, и вы должны там это делать, и у вас есть работа, которую вы должны там сделать, тогда вы начинаете давить. И вы, возможно, будете получать одно, нет, за другим, но вы просто продолжаете давить и устремляться туда. И так или иначе эта дверь откроется. И затем, когда вы получаете результаты, вы уже больше не настырны. Да, тогда вы замечательно. Да. О, да. Да. Понимаете? «Разве это не замечательно?» А до этого вы были настырным стариком. Знаете, мой муж считал, что я могла сделать что угодно. Думаю, это замечательно. Да, аминь. Он ни разу не сказал, «Я не хочу, чтобы ты это делала». Понимаете? Но позвольте мне рассказать вам забавный эпизод. Когда я возвращалась домой из этих важных поездок, Вали никогда не хотел первым делом слышать о собраниях. Он говорил, знаешь, у нас закончились продукты, тебе нужно постирать». А уже потом он хотел услышать уже о собраниях. Уже потом он хотел услышать о собраниях. Да. Это интересно. Интересно, как в этот процесс вовлекаются ваш супруг и ваша семья. И вот Сара, ее сердце так расположено ездить да. с миссиями, особенно в Бангладеш. И теперь у Изабеллы, моей внучки, есть желание ездить с миссиями. Она сказала, «Знаешь, бабушка, Бог призывает меня поехать с тобой». Я ответила, «Я этого не знала». Она сказала, «Что же я тебе говорю?» Настырная маленькая настырная внучка. Настырная маленькая внучка. Откуда это в ней? Благодарение Богу, да. что она такая. Разве это не замечательно? Мы влияем на наших детей. Да. Знаете, говорят о родовом благословении. Да. То, что есть на голове, будет течь вниз. Безусловно. Возможно, вы знаете, у меня есть сын. У нас есть приемный сын у которого неприятности, он подсел на наркотики и так далее. Да. Но сейчас у них в семье все налаживается. Но вы не Это сдаетесь. заняло много времени. Но вы не сдаетесь. Пока вы не одержите победу, это еще не конец. Я ездила к ним в гости. Они вернулись в штат Огайо, и мы действительно хорошо провели время. На обратном пути я сидела в самолете и плакала. Я сказала, «О, Боже, ты так благ, ты такой замечательный». Я плакала. Он сказал, «А почему ты плачешь? Ты молилась каждый день». Да. Мы не сдаемся. Нет, не сдаемся. Мы молимся, пока не одержим Вы молитесь, победу. пока не одерживаете да. победу. Да. И наше время подошло к концу. Хорошо. Эй, Джереми. Здравствуйте. Добро пожаловать на очередную передачу Победоносный голос верующего. Я Кеннет Копланд. Отец, мы благодарим тебя сегодня. Какая это была восхитительная и удивительная неделя. И мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу за все то, что Ты совершаешь сегодня по всему миру. Во имя Иисуса. Мы прославляем Тебя за это, потому что Иисус – Господь. И мы благодарим Тебя, и мы желаем Твоего присутствия больше, чем жизни. Во имя Иисуса. Аминь. И, Мэрилин, это было просто замечательно. Что ж, я очень тебя люблю, я люблю быть с тобой. Своя Слава вера Богу. стимулирует мою, я выхожу на новый уровень. Аминь. И я прочитал здесь вот это. Я не знал этого, пока не прочитал это. В Пакистане 32 смертника поклялись убить тебя. Да. Я хочу прочитать вот это местописание. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила». Обратите здесь внимание на слово «сила». Это Откровение 12.10. «И царство Бога нашего и власть Христа Его». А что означает слово «Христос»? «Помазаны и Его помазание». Невозможно отделить помазание от силы и власти как и силу и власть от помазания. Это очень важно, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего или исповеданием своих уст. И не возлюбили души своей даже до смерти. Вам нужно быть такими. Вы должны быть настолько... Сфокусированы. сфокусированы. Я призван быть там, и я буду там, несмотря ни на что. Я буду делать то, что я призван делать, я буду там так или иначе. И послушайте 1 Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу. Он говорит о победе над смертью. Он говорит о победе над адом и могилой. Слава Богу. Как-то раз мне позвонил Орел Робертс. И он сказал, Кеннет, о, я мог слышать, что он действительно чем-то расстроен. Я спросил, что случилось? О, ответил он. И Орелу, в свое время поставили стенд. Еще тогда, когда только появилась вся эта технология. И кто-то сказал, я не понимаю, почему через Орл Робертса исцеляются все эти люди, а ему самому пришлось поставить стенд. Исцеление это, это не награда. Здорово. Когда вы возложили руки на 2 миллиона человек, да. то вы устанете. Ваша да. вера истощается. По вам наносятся удары. Да. Аминь. И ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Я имею в виду, этот человек построил больницу, понимаете? Мы верим в медицину. Тогда эти стенты только-только появились. И у того стента, который у него стоял, уже вышел срок эксплуатации, и врачи хотели поставить ему уже постоянный стенд. И Орл сказал... Они сказали мне, Орл, это слишком большой риск. кана ты можешь себе представить, что кто-то говорит Орлу Робертсу не рисковать? Он действительно был зол. Он просто кричал в трубку. И он сказал... Они сказали, просто смотрите на все проще и принимайте свои лекарства. Они сказали, что я могу умереть, чтобы Орл Робертс не рисковал, и более того, по ту сторону меня ждет что-то потрясающее. Меня это поразило. И Мэрилин, это живо во мне и сегодня. По ту сторону... Нас ждет что-то потрясающее. Победа над смертью – это что-то потрясающее. Именно. Именно. И вам нужно знать это, как вы знаете свое имя, как да. вы знаете свой размер да. головного убора, что у нас есть победа над смертью. И смерть не Конечно. может меня убить. Ты не можешь меня Именно. убить, пока я не доделаю свою работу. Да. Ты Правда? не можешь, сатана, этого сделать. Да. Ты не можешь удалить да. меня отсюда. У тебя нет силы и власти убрать Именно. меня отсюда. Аминь. Аминь. Вы не сдаетесь до тех пор, пока не пока одерживаете, не одерживаете победу. победу. Видите это? Мэрилин Хики, пока вы не одержите победу, это еще не конец. Мы побеждаем. Эй, я просто читаю то, что написано в конце этой книги. Мы побеждаем. Аллилуйя. Да, да. побеждаем. О. Слава Богу! Мы снова это сделали. Я в восторге от того, о чем проповедую. О, здесь пребывает радость Господа. Аллилуйя! Да. О, слава Иисусу! Давай поговорим о 32 смертниках, которые хотели убрать тебя. Это было мое третье собрание. По-моему, их было 27, а может и 32. Но в любом случае они поклялись взорвать стадион и убить меня. И власти нервничали, потому что они не хотели, чтобы взорвали стадион. Поэтому большое им спасибо. Да. Да. За ним все это сострадание. Очень ободряет это слышать. И они сказали, вы не можете использовать стадион, мы не хотим, чтобы его взорвали. Поэтому мне пришлось, мне дали футбольное поле для проведения этого собрания. И люди говорили мне, «Они вас убьют!» И я подумала, «Что если они меня убьют?» Я да. сказала, что если я стану мученицей? Согласно пятой главе Откровения, да. так вы можете да. оказаться ближе всего к престолу Божьему. Поэтому я сказала, если я умру, и тогда я сказала дьяволу, если я стану мученицей, я стану очень известной. Потому что все будут говорить, они убили пожилую женщину в Пакистане. Посмотрите, какие эти люди жестокие, будут говорить, «О, она умерла за свою веру». И я сказала, «Если вы хотите меня убить, то я приведу к спасению больше людей, чем я привела раньше». Да. И на этом все закончилось. Да, ты могла сказать, помните Самсона? Да. да. И вот да. еще одно. Они начали нервничать. И они поставили у моего номера охранника с оружием, который находился там 24 часа в сутки, потому что они не хотели, чтобы меня убили. И я спала очень хорошо. И в то время я заучивала наизусть Евангелие от Иоанна. Поэтому, когда мне становится страшно, я просто начинаю говорить эти места Писания. Да, аминь. Слава да. Богу. Поэтому, когда я оглядываюсь назад на все эти вещи, на все эти предупреждения, если Бог призвал вас это, это сделать, сделаете? я не хочу пропустить то, что находится по эту сторону горы. Аминь. Понимаете, мы говорим горам, но почему мы это делаем? Да. Чтобы получить то, что находится по ту сторону. А по ту сторону находится пробуждение в Пакистане, пробуждение Опасность в тех странах. В этом ключ. В том, чтобы бояться и не делать этого. Да, да. Кто-то сказал мне. Но вам не стоит лететь туда на своем самолете, потому что он может оказаться в опасной зоне, и кто-то может уничтожить этот самолет. Поэтому вам не стоит этого делать. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Если я решу, что я настолько боюсь, тогда мой самолет будет теперь в опасности. Потому что я оставил да. его дома. Видите, к чему это ведет? Вы не можете использовать страх и побеждать. Да. У страха нет никакого места в да. этом деле. Никакого. Да. Потому что дух страха — это дух смерти. И это открывает дверь для Верно. смерти. Это первый шаг к тому, чтобы либо провалить миссию, либо быть ранеными, или умереть. А так вы не будете истинным мучеником. Да. Да. Вас убили просто потому, что вы боялись туда ехать. Но когда вы говорите, у меня это есть, я провел время, молясь об этом, и я напоминаю себе обо всех тех временах в прошлом, и вы просто радуетесь и приходите в восторг в отношении этого, и говорите, ну уже, слава богу, и мы поехали. Вы просто провели это собрание на улице. У нас не было места. Поэтому мы просто перекрыли улицы. И вы спросите: вы спросили разрешение? Нет. Вы просто сделали. Мы это. просто сделали это. И католический священник разрешил нам использовать части его земли, где могли бы разместиться оставшиеся люди. Слава И там Богу. у нас происходили самые необычные чудеса, которые когда-либо видела. Это изменение произошло в последнюю минуту. У нас не было времени делать какие-то объявления. И тем не менее, там собралось более 30 тысяч oh. человек. И подходили еще. Иногда, вспоминая это, я думаю, «Боже, это так потрясающе! Достаточно ли я радовалась yeah. этому в Тебе?» Мы провели большое собрание. Я беру с собой кое-кого из своих сотрудников, буквально несколько человек. Я не беру большое количество людей. Я не хочу выглядеть очень значимо. Я хочу выглядеть маленькой, слабой женщиной. Я хочу выглядеть именно так. Поэтому я говорю мужьям и женам тех, кто со мной едет. Я хочу, чтобы вы знали, что вашему мужу или вашей жене может да. угрожать опасность. Поэтому, если вы не хотите, чтобы они ехали, я понимаю, никаких проблем. На что они отвечают, нет, если они умрут, они умрут, как мученики. Замечательно так умереть. Что ж, никто из нас не умер, но мы помогли тысячам людей измениться. Вот что настолько важно. Да. Понимаете, люди думают, будет здорово куда-то с ней поехать. Серьезно? <laughs> Я имею в виду, что те люди действительно призваны Богом ехать туда. И рисковать своей жизнью. Да, да. Понимаете? Что следующее? Что ж, следующим делом я, конечно же, хочу поехать в Саудовскую Аравию. Конечно. Но я также хочу вернуться в Пакистан. Также есть некоторые вещи, которые мне бы хотелось сделать в других странах. Я не против делать что-то в Европе, потому что я думаю, Европа настолько оставлена в одиночестве. Мне бы хотелось, чтобы открылись какие-то двери в Европе. Мэрилин, как насчет Испании? Ты получаешь что-то насчет Испании? Я была в Испании, и я проводила там собрание исцеления, а также в Португалии. У меня нет на этот счет какого-то сильного водительства, но знаете, там ТБН, и я думаю, это важно. Если говорить об Испании, то они ненавидят католическую церковь, поэтому нам нужно ехать туда и любить их всех. Мы любим католиков, мы любим всех, мы любим атеистов. Мы проводим собрания исцеления для всех, для атеистов, для всех. То же самое и с буддистами. Если вы скажете «я люблю буддистов», они действительно будут отвечать вам. И когда вы говорите такие вещи, люди начинают чувствовать это. Например, я могу пойти в продуктовый магазин, и ко мне подойдет мусульманская женщина, прислонится ко мне и скажет, я не знаю, что у вас такого, но я просто люблю вас. О, слава Богу. И понимаете, я говорю это долгое что, в время. В первую очередь они жаждут да. любви. И если вы почитаете Коран, то есть много вещей, которые, как они говорят, вам есть в их Коране, которые есть и здесь. Поэтому кто-то может говорить, что он ненавидит христиан, но мы говорим, что мы любим их. Да. Да. да. Я делаю это на личном уровне. У нас в городе есть одна мусульманская семья, у них был прокат автомобилей с водителем. Именно так я познакомилась с этим человеком по имени Дэйв, который заведовал им. И я начала свидетельствовать ему. Затем я пригласила его с семьей на ужин. И большинство людей придет на ужин. Они пришли ко мне на ужин, и я начала разговаривать с ними, кормить их, быть с ними приветливы, служить им. Я дала им Библии. И казалось, как будто они, если можно так сказать, бросили меня. Это было где-то семь или восемь лет назад. Из-за того, что я постоянно в разъездах, я то есть в церкви, то меня нет. И недавно я прихожу в церковь и вижу там Сэмона, их самого младшего. И он говорит мне, «Знаете, я хожу сюда в церковь, и я буду принимать водное крещение. Вот моя девушка, она тоже приняла спасение». Прошло столько времени. Знаете, Господь говорит да. вам, «Наш труд в Господе никогда не является напрасным». Иногда мы думаем, ах, я все это да. сделала, и ничего в ответ». Но это никогда не напрасно, Кеннет, никогда. Я заметил, Господь неоднократно исправлял меня в этом плане. Мое знание о каком-то месте ограничивается тем, что я видел, когда был там последний раз. Но Иисус был там. И он по-прежнему там. Я вернулся в Форт-Ворд, а он по-прежнему там. И суть в том, что там все продолжает двигаться вперед. Особенно, если молитвенная команда продолжает делать свою работу. И я делаю свою молитвенную работу. Тогда оно все работает. И это одно из того, что действительно трудно себе уяснить. Но именно поэтому... Мы смотрим ненавидимое. Вы не думаете о чем-то на основании того, что вы там видели, когда были там. Вы должны верить, что то, что вы делали, работало. Именно. Подумайте о Филиппе и о том Евнухе. Да. Один человек да. посреди пустыни. И весь тот путь, который проделал Бог, чтобы спасти человека всего одного человека но это изменило Эфиопию. именно что стало очень важным да и полагаю филипп туда больше не возвращался по крайней мере в слове божьем ничего об этом не говорится но если бы он помнил только то как крестил того человека и как там посреди пустыни сверхъестественно откуда-то взялся тот водоем Слава Богу. Да. Однако вы должны знать, что если Бог проделал такой путь, чтобы поставить меня перед тем человеком, то у него был план, который продолжает работать, работать и работать. Знаешь, ты говоришь об Эфиопии. Много лет назад в действительности это была первая страна, в которую мне очень хотелось поехать. У них была засуха. Ситуация выглядела действительно плохо. И я подумала, о боже мой, Бог положил мне на сердце молиться за Эфиопию. И я подумала, если бы я могла попасть туда, привести Библию и продукты питания... Но я не могла получить визу, я пыталась. У нас в церкви была женщина-эфиопка, которая стала христианкой. И я сказала ей, «Я звоню в консульство в Вашингтоне и пытаюсь получить визу, но я не могу ее получить». Она спросила, «Как зовут того человека?» У них действительно совершенно другой язык. Я сказала, ну я не уверена, я записала его имя, я не могу вам его произнести. Она посмотрела на то, что у меня было записано, и позвонила тому человеку. У нее был номер телефона, она дозвонилась до него и сказала, вы завтра получите свою визу. Она поговорила с ним на их языке. Я спросила, как вам это удалось, она ответила, мы с ним когда-то встречались. Да. Бог все просчитывает. О, говорю вам, послушайте это. И я много раз была в Эфиопии. В Эфиопии много всего происходит. Поэтому иногда вы даже не знаете. Да. Он может использовать да. тех, с кем кто-то когда-то встречался. Разве это не забавно? У него есть план. У него есть план. У него всегда есть план. У него есть план. Аминь. Слава Богу. Поэтому я не раз ездила в Эфиопию. Мне нравится Эфиопия. Люди там такие сердечные, такие благодарные. Библия говорит нам в книге Еремии, что вы узнаете Эфиопа по его внешности. И когда вы идентифицируете Эфиопа, вы всегда будете их узнавать. Например, они работают в аэропортах. Да. Они очень милые сердечные люди. Много хороших вещей происходит сейчас в Эфиопии. Поэтому мы иногда думаем, что мы засвидетельствовали одному человеку. Но мы не знаем, на скольких людей это еще повлияет. Да. Как ты только да. что вспоминал эту историю с Евнухом. Вы, Вы не знаете. знаете, во что это потом выльется. Мы являемся лишь одной составляющей этого плана. Кеннет, я думаю о том, как ты учил вере, как ты начинал уча вере. Я помню, как я слушала записи твоих проповедей. Пока я утром собиралась, я слушала твои проповеди. Назидала свою веру, слушая Кеннета Коупленда. Как понять, сколько людей живет верой? Знаете, вы действительно становитесь сфокусированными, особенно в самом начале, когда у вас ничего нет, и вы действительно очень фокусируетесь на том, да. что вы делаете, понимаете? И, конечно же, я учился полностью, погружаясь в проповеди Кеннета Хейгена. И у меня была такая любовь к испанскому языку. Мне так хотелось полностью в него погрузиться, потому что я узнал, что именно так они делали во время Второй мировой войны. Полное погружение, когда вас заставляли да. говорить только на том языке. Я этого не знала. Это было в языковой школе в Монтерее, штат Калифорния. И через шесть недель вы свободно разговаривали, а за год становились переводчиком. Что ж, у них и сегодня есть эти школы. И мне очень хотелось погрузиться так в испанский язык. В любом случае. И я подумал, что это будет работать и со Словом Божьим. Слава Богу. И я взял все эти записи проповедей и просто погрузил себя в них. Что ж, вот эта идея полного погружения. «Спасибо тебе, Господь. Помоги мне здесь». Вы погружаете себя в Слово Божье, и вы окружаете себя тем, что вы призваны делать. И, конечно, есть другие вещи, которые вы должны делать, но это должно стоять на первом месте в вашей жизни. Если вы бизнесмен, и вы знаете, что вы призваны быть в этом бизнесе, это замечательно. Чтобы быть успешным в этом бизнесе, вам придется узнать от Бога, как этот бизнес работает и все его азы. И когда вы начинаете это делать, вы начинаете получать какие-то вещи, о которых другие люди в этом бизнесе даже не знают. И мудрость Божья делает вас успешными. Они начинают приходить к вам и спрашивать, как вы это делаете, особенно в сегодняшней экономической ситуации. И вы отвечаете, вы действительно хотите узнать, и это тот же самый принцип. Даже тогда, как ты сказала, что ты слушала эти проповеди да. по утрам. Питала свою веру, да. Просто питая Конечно. свою веру. Питая свою веру. Питая ее да. постоянно. Ваша вера всегда голодная. Вы питаете Это ее. Здорово. Постоянно. Она, голодная. Она всегда голодная. Ей Она голодная, всегда мало. Всегда. И вы просто продолжаете и да. продолжаете и продолжаете питать ее. У нас с Глорией перед сном проходит самое замечательное собрание. Не сомневаюсь. Мы слушаем в кровати проповеди брата Хейгена, мы успеваем прослушать 10 или 15 минут, и вдруг мы уже полностью в этом. И мы просто лежим, и разговариваем час да. об исцелении и так да. далее. И наше время подошло к концу. Жаль. Это снова произошло. Снова, да. Разве это не доставило вам удовольствие провести время с Мэрилин Хики? Слава богу, спасибо тебе, дорогая. Спасибо. Мы так это ценим. Спасибо вам. Эй, Джереми. Спасибо, дедушка. Так здорово, что всю эту неделю на этих передачах у нас в гостях была Мэрилин Хики. Она служит по всему миру. И некоторые люди, глядя на то, куда она ездит, Могут сказать, О, это опасно. Но воля воле Божией это именно то, где она призвана быть. И на ее собрание приходили миллионы людей в тех странах, в которые большинство людей не захочет ехать. Но все эти годы она продолжала жаждать Бога, читать Его Слово, искать Его лица. И это все приготовило ее для того уровня служения, на котором она движется сегодня. И ее словами мудрости всю эту неделю были... Это процесс. Оставайтесь в этом процессе веры и не сдавайтесь. Сегодня на нашей передаче День пожертвований, и я хочу снова прочитать вам 6 стих 6 главы Галатам. Это тот стих, на котором мы стоим уже годами, когда дело касается сбора пожертвований на этих передачах. И там говорится, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет партнера, я хочу снова сказать вам спасибо за то, что вы являетесь частью служения Кеннета и Глории Копланд, которая проповедует бескомпромиссное слово веры по всему миру от края и до края. И когда вы, и являетесь партнером с этим служением, это все равно, что вы стоите на той сцене вместе с ними. Это все равно, что вы сидите вместе с ними за этим столом, проповедуя Иисуса на этих передачах, через журналы, на проводимых ими собраниях. И все материалы, которые распространяются этим служением, партнеры, вы имеете часть в этом. Это то, чем является партнерство. Это сила партнерства. И когда кто-то рождается свыше, кто-то исцеляется и получает освобождение и восстановление через это служение, Бог смотрит на вас и говорит, вы участвовали в этом и бог говорит вам спасибо представьте себе бог говорит вам спасибо мы благодарим вас от всего сердца и мы молимся за вас каждый день и мы провозглашаем благословение господне над вашей жизнью если вы еще не являетесь партнером с этим служением, то узнайте у Господа, должны ли вы присоединиться к Кеннету и Глори Копланд в той работе, которую миссия Кеннета Копленда делает по всему миру. Скажу вам следующее, вы должны участвовать в служении кого-то, где-то, кто проповедует Иисуса. И мы приглашаем вас присоединиться к этому поручению и этой миссии проповедовать бескомпромиссное слово веры людям повсюду. Отец, мы принимаем пожертвования наших телезрителей сегодня, мы называем их благословленными и переживающими умножение во имя Иисуса Аминь. И послушайте, если вы хотите еще раз совершенно бесплатно пересмотреть передачи этой недели, то заходите на наш сайт kcm.org.ua, и даже если вы ни одну из них не пропустили, все равно возвращайтесь к ним снова и снова, пересматривайте их. Пусть это слово возгревает внутри вас что-то, что будет заставлять вас сделать шаг вперед, простираться и быть благословением для этого мира вокруг вас. И послушайте. Будьте частью хорошей церкви, найдите церковь, наполненную духом веры, которая будет укреплять вас, назидать вас и в которую вы сможете сеять. Не пропустите те хорошие вещи, которые есть для вас у Бога. До следующей встречи, а пока помните, что Бог любит вас, мы любим вас и Иисус Господь.